Всем привет! Сегодня хотела рассказать вам пару свою находочку. Загорелась я недавно сделать ангела в, э, в технике макраме. Шнура я не нашла. В нашей глуши специального для макраме кольца я не нашла. И бусинки тоже. Но мне надо было срочно. Прям срочно. Так прям захотелось. Вот. И э, пошкребла по сусекам и нашла вот такие вот у себя катушечки. С ниточками. И вот мне подумалось, а почему бы, собственно говоря, не сделать этот шнур самостоятельно. Это у меня ирис. Стопроцентный катон. Он не скользкий, потому что скользкие нитки у меня тоже есть. Вот такие вот. И они не подходят. С ними сложно вот это вот все провернуть. А с катончиком очень даже. То есть я брала вот такую вот картоночку, наматывала на нее в два слоя, вот так вот нитки, и создавала ту толщину, которая мне нужна, вот, и получается, что в принципе маленькие изделия из. В технике макраме можно сделать из ниточек ириса. Вот. Сначала я попробовала, сделала такого ангелочка, потом вот такое вот сердечко и вот такого вот темного ангела с бусинкой в виде черепа. Все это из ниточек, из ниточек ириса. При этом вот здесь, это вот я его делала первым. У меня не было кольца. Вот такого вот. вот сейчас у меня уже есть деревянное, Его можно заменить металлическим. Вот такое вот кольцо находится здесь на три. И разницы никакой. Ну, кроме того, что получается тоньше вот эта штучка сама вот так что не обязательно иметь шнур для макроме. чтобы сделать что-то в технике макроме. А обычно используются еще вот такие вот бусины деревянные для этих всех дел вот как здесь тоже но как видите это не обязательно можно любую красоту Такая бусинка красивая. Вот это вот с черепушечкой. Вот, вот такая. То есть вариатив серединки какой угодно. Вариатив кружка какой угодно. И если вот для макрома эти штучки как бы нет, можно вот еще купить для карнизов. Обычные кольца. Они меньше доллара стоят. Даже 50 центов. 50 центов вот стоит вот такое вот колечко. Пожалуйста. И вот, кстати, покажу вам нарезанные жгутики. Ой, ниточки, скрученные жгутики. Вот, может быть, любая толщина. Я брала 15 ниточек. Ну, получается, вы вяжете узелочки, какие вам нужно, а потом расчесываете расческой. У меня обычный гребешок, но можно лучше использовать пуходерку для животных, если у вас есть. Еще один такой лайфхак, касающийся того, как продить, вот, например, вот эту бусинку в колечко. Если у вас нет маленького крючка, то можно использовать клейстик. Вот так вот обрабатываем край веревочки, которую вам надо продеть. Он становится тверденьким, и его очень удобно продевать в бусинку становится. Вот. И третий лайфхак для любителей макраме, у которых нет ничего для макраме, как и у меня, это средство для фиксации ниточек. Когда вы уже все сделали, вот чтобы они вот так вот красиво лежали, при этом были достаточно плотными, держали форму, чтобы их было легко подстричь, подровнять. Я облазила весь интернет и не нашла, я не знаю, как это называется, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, как же это называется, средство, которым можно придать твердость, ниточкам придать форму. Я использовала лак для волос. Вот такой вот самый дешевый, максимальной фиксацией. Вот эта вот прелесть помогла мне сделать изделия плотненькими и держащими форму. Минус этого способа в том, что пахнет эта прелесть не самым прелестным ароматом. Но, опять же, на любителя, если у вас какой то более приличный для волос есть, и запах, которого вам нравится, то можно использовать его. В общем, фиксирует хорошо и держит. Вот такие вот способы заняться макромой без э, материалов для макромы. Всем благодарю за просмотр. Всем до встречи. Пока-пока.